Йога Йога Йоге Sarveshwar КАЛА КАЛА КАЛЕ СВАРАЯ СИВА Шева, СИВА САРВЕ СВА Shambha, Shambha. Тирабеку, нуди даремутина, Нуди даре мани кяда, девти антира беку. Нуди даре моти Нуди даре спатика да сала ке даре да сала ке даре лингамечи ахуда даре лингамечи Лага ги, надяди даре, кудала сангама, деваня толиванея, кудала сангама, деваня толиванея, нуди даре муди нахарадан тирабеку, нуди даре муди Нуди даре мани дипти антира беку. даре мани дипти антира беку. даре Jaya, Jaya, Jaya я да я Маха Джая-джая-джая... дая, дая, дая, дая, дая, дая, дая, дая, Наконец-то, через неделю, карантин в Индии, по большей части, будет отменен, но не в Тамилнаде, не в Махараштре, не в Мумбаи, не в Чинай и, возможно, не в Дели. Число зараженных людей и число несчастных случаев со смертельным исходом растет практически везде. Но есть экономические соображения, о которых должны заботиться отдельные люди, общество, нация и мир. Поэтому нам нужно отменить карантин и начать возвращаться к деятельности. А также, если вы были не слишком-то компетентны в том, что вы делали, то вы можете полностью забыть, как это делается, если мы дадим вам такой длинный перерыв. Как-то раз Шинкаран Пилай, как обычно, жаловался... Знаете, большинство людей считают, что их начальник — дурак. Так что Шанкаран Пилай начал жаловаться на глупость своего начальника. Тогда его жена сказала, если бы он был немного умнее, ты бы давно потерял свою работу. Так что... В жизни есть множество разных аспектов, и необходимо к этому вернуться, какими бы ни были последствия, к сожалению. Результат для кого-то может оказаться неприятным, но мир должен открыться, это неизбежно. Я думаю, что Индия открывается разумно. К счастью, области с высоким уровнем инфицирования ограничиваются примерно 20 районами по всей стране из более чем семи сотен округов, только 20 представляют серьезную проблему. Эти районы в оцеплении. Что ж, освобождение от изоляции на каком-то уровне является психологическим освобождением для людей, но с точки зрения экономики все не восстановится внезапно, потому что перемещения между штатами ограничены как и передвижение между районами. Можно перевозить товары, но люди перемещаться не могут. Учитывая всю обстановку, я считаю, что это здравый подход. Если просто открыть все бесконтрольно, это может стать безумием. Хорошо, что, по крайней мере, в Индии у людей нету таких компульсий. «Я хочу постричься, я хочу выпить, поэтому я выйду». Мне все равно, что происходит с кем-то. Такого нет. Мы ослабляем карантин настолько, насколько мы можем действовать ответственно. Это хорошо. Что ж, в США заражено более 100 тысяч, 105 тысяч. И Великобритания быстро нагоняет. Для маленькой страны для маленького острова, простите, мы не должны так говорить, для такого великого острова, я думаю, что они перешагнули отметку в 40 тысяч, да? 40 тысяч. Что-то вроде того. Они уступают только США. Но Южная Америка догоняет большими темпами. Они совершили много безответственных действий и теперь расплачиваются за это. Очень много погибло в Бразилии, и другие страны континента тоже могут догнать ее. В этом смысле я бы сказал, что большинство азиатских стран справились лучше, чем европейские страны и обе Америки. Я думаю, что Канада контролирует ситуацию, потому что там социальное дистанцирование существует постоянно. Это большая страна с небольшим населением. Так что в такие времена, когда вы идете каким-то путем, не зная, какой ситуация будет завтра, я повторю, мы до сих пор не знаем, что это за вирус и что он может сделать. Мы знаем кое-что, но мы не знаем всего. Для тех из вас, кто не знает, что такое вирус, это не полноценная жизнь, а просто набор химических веществ с определенным генетическим материалом внутри. Это не существо, которое может есть, процветать, размножаться, нет. Это просто определенная химическая реакция с небольшим количеством генетического материала. Это полужизнь. Справляться с полужизнью довольно сложно. Если бы это была полноценная жизнь, мы могли бы узнать, что она такое. Но это полужизнь. Мы мало что о ней знаем. Нет единого ясного научного мнения. Вот природа этого вируса — это то, что он будет делать. И вот, что мы с ним можем сделать. Пока такого мнения нет. Не знаю, сколько времени это займет, оглядываясь на историю вирусных эпидемий, крупных эпидемий, которые произошли в прошлом. Обычно мы всегда берем в пример испанский грипп 1918 года, еще один, который был где-то в 19 веке, чуму и тому подобное. Пандемии, не все из которых были вызваны такими же формами жизни, это были другие формы жизни, но даже тогда мы не смогли разобраться, что они такое. Но каким-то образом через некоторое время они вымерли сами по себе, либо же научились жить с нами. Многие пары, которые ссорятся между собой, через какое-то время могут научиться жить друг с другом. Точно так же вирус может научиться жить с нами, не причиняя нам особого вреда. Многие живут с кем-то не обязательно от большой любви, а просто потому, что те не причиняют им особого вреда. Это нормально. Вирус тоже может стать таким, что не будет причинять нам слишком много вреда. Я думаю, что в Индии после вируса выздоровело более 47%, что, вероятно, является самым высоким показателем в мире. Вообще-то он может быть намного выше. 47% — это только среди тех, кто прошел тест может быть, еще столько же не прошли тестирование, или даже еще большее количество людей, которые не прошли тестирование, они просто выздоравливают, даже не обращаясь к врачу. Так что показатель выздоровления у нас невероятно высок. Поэтому ослабление изоляции, спланированное и выверенное ослабление изоляции, может сработать достаточно хорошо. За исключением нескольких городов, где из-за концентрации населения Уровни загрязнения и других особенностей образа жизни. Иммунная система населения может быть не такой, как в маленьких городках и деревнях, или, конечно же, в центре йогииша. Так что... Мы можем восстановиться довольно неплохо. Интуиция подсказывает мне, что к середине сентября Индия может практически вернуться к обычной экономической активности. Не могу сказать то же самое о многих других странах, но это всего лишь предчувствие. У меня нет данных, подтверждающих это. Но почему-то у меня сильное предчувствие, что к середине сентября все должно быть почти нормально с точки зрения активности в стране. Но пока весь мир не придет в норму, Индия не сможет полностью вернуться к норме, потому что нужны международные передвижения, импорт и экспорт товаров, иначе абсолютной нормальности не будет. Но что касается передвижений, я считаю, что к сентябрю в Индии все должно на 100% возобновиться. Но, как я уже сказал, данных, подтверждающих это, пока нет. Надеюсь, что они появятся в следующие несколько недель. Что ж, такова природа жизни. Вы живете, вы сильны. Но вы ложитесь спать, засыпаете, и вы словно мертвые. Вы почти что как мертвые. Вы думаете, что живете, но на самом деле вы также умираете. Так что одно измерение жизни ⁇ словно сумеречная зона. Вот почему для тех, кто находится на духовном пути — Шива приобретает такое значение, потому что он — сумерки. Я видел несколько фотографий, когда ади йоги сняли в сумерках. Снимки просто фантастические. Он — это сумерки. Он есть, но его нет. Это сумеречная зона, абсолютный восторг и опьянение — это сумеречная зона. Просто потрясающий, удивительный йогин, но сумасшедший человек. Так что сумеречная зона. Вы можете находиться в сумеречной зоне, только если стабилизируете свою систему. Если вы станете такими, когда в вас совсем не останется компульсий, тогда вы сможете находиться в сумерках. Иначе, если вы не будете в равновесии, если войдете в сумеречную зону, вас засосет в другую. Если вы очень сильная жизнь, вы можете играть со смертью. В этом есть невероятный восторг. Да, потому что если просто посмотреть, сколько невероятных поступков совершают люди, опасных поступков для того, чтобы просто ощутить этих маленьких бабочек в животе. Люди прыгают с горы, карабкаются по скалам, летают, делают все, что считается приключением. Но на самом деле они играют со смертью. Когда вы играете со смертью и успешно ее минуете, это называют приключением. Если вы терпите неудачу, то все скажут, что вы дурак. Вот и все. Так что, если вы успешно проворачиваете какую-либо глупость, это называют приключением. Если вы сделали какую-либо глупость, но все закончилось неудачно, то вас назовут дураком. Когда смотришь на жизнь под определенным углом, все выглядит черно-белым. Но стоит вам немного подняться над ситуацией и взглянуть на нее сверху, то все — это сумерки. Все находится и здесь, и там. Сейчас с этими вебинарами и конференциями, есть одна проблема. Я поднимаю левую руку, а на экране поднимается правая. Я путаюсь с руками, хотя думал, что такое происходит только с женщинами. Но я смотрю на экран, поднимаю правую руку, а поднимается левая. Есть очень известные песни на языке телугу. <смех> так что никаких проблем, если правое становится левым, а левое правым. Никаких проблем. Это йога. Потому что йога означает единство, нет того и этого, есть только это и это. Это сумеречная зона. Вы в процессе жизни но всегда играете со смертью, вы очень бдительны, но при этом постоянно опьянены. В вас одновременно находятся все измерения жизни, но ни одно из них не овладело вами. Вот что важно. В этом контексте я начал писать серию стихотворений под названием «Когда». И я решил, что раз я теперь духовный учитель лишь на полставки и в основном художник, то подумал, что добавлю к нему еще и картину. Можно мне текст? Если вы покажете его там, я смогу прочитать. «Когда мужчина — это женщина, птица — цветок, красный цвет — синий, жизнь — смерть, сумерки». Я прочитаю снова. «Когда мужчина — это женщина, птица — цветок, Красный цвет, синий, жизнь, смерть, сумерки. В молодости, если я видел, как кто-то рисует, мне даже не хотелось на это смотреть, потому что я думал, что это как-то не по-мужски — сидеть и делать что-нибудь подобное. Я увлекался другими видами деятельности которые были сложными, но в другом ключе. Я думал, что такое занятие не для меня. Я не говорю это в уничижительной манере. Но я думал, что в основном этим будут заниматься женщины, потому что они обладают таким терпением, чтобы сесть и нарисовать что-нибудь. Меня устраивало то, что уже было в мироздании. Мне не нужно было его рисовать я никогда не ходил на уроки рисования. Мои альбомы по рисованию всегда оставались пустыми. я в жизни даже не заполнил ни одну раскраску. Ну вот я сижу всю ночь. Это все вирус. Так что... В жизни каждого есть много поводов для беспокойства, но больше всего нужно беспокоиться из-за невозможности выйти из шаблона, из оттисков, которые вы себя заключили, потому что это самое худшее, что может случиться. Каким бы ни был этот оттиск, вы никогда не выходили из него. Это значит, что вы использовали инструменты поддержки и конструкции, которые дают чувство стабильности и безопасности, как инструменты для самозаточения. Вот, что это значит. Это может быть что угодно. Это может быть психологическим, эмоциональным, физическим, физический комфорт, психологический, эмоциональный, мы создали несколько структур, чтобы ежедневно не беспокоиться обо всем подряд. Вот в чем смысл создания некоторой стабильности. Но если это становится нашей тюрьмой, тогда это печально. Говорят, что катастрофа ⁇ это когда рушится карьера, семья или что-то еще. Это ничего. Но самая страшная катастрофа — это когда вы строите свою собственную тюрьму и не можете из нее выйти. На самом деле вы всегда были в изоляции. Вот что должно быть главным поводом для беспокойства. Это проблема, которую духовный процесс решает без наступления анархии. Хиппи обычно предлагают такое решение. «Давайте все разрушим». Что ж, они заплатили свою цену, вернулись обратно и снова оказались связаны по рукам и ногам. Потому что невозможно разбить все вокруг физически. Духовный процесс, йога, подразумевает разрушение всего, но не на физическом уровне, а на внутреннем. Потому что проблема именно здесь, и решение тоже нужно искать здесь. Так что сумеречная зона. Первый вопрос от на Намаскарам, садгуру. Я нахожусь в раме уже 4 месяца. Спасибо большое за возможность быть в карантине в вашей компании. Это было чудесное время. Но уже сегодня вечером я уезжаю. Ашрам — это одно из самых безопасных мест на Земле, но сейчас мы вынуждены из-за определенных... Она не может уехать сегодня вечером. Или сможет? Сможет? В любом случае, в городе действует комендантский час с 9 вечера до 5 утра. Говорю это для всех полуночников. Я думаю, что это по всей стране, хотя может и только в Тамилнаде, не уверен. Комендарский час с 9 вечера до 5 утра. Это точно действует здесь, не уверен только ли в Тимонаде или по всей Индии, в любом случае она не может уехать. В наших умах много тревоги. Садхгуру, что мы можем сделать, чтобы чувствовать себя в безопасности? Что ж, есть ли какая-то опасность в городе, куда вы едете? Определенно. Если вы отправляетесь в один из пяти-шести главных городов страны, определенно да. Если вы едете в город поменьше, Ситуация там будет немного лучше. Если едете в маленький городок, гораздо лучше. Если едете в деревню, то вы будете в безопасности, вам не нужно особо беспокоиться. Так что если вы сейчас едете в большой город, есть ли там опасность? Конечно. Вся транспортная система, улетите ли вы на самолете, что сейчас будет наихудшим вариантом, потому что в салоне циркулирует тот же самый воздух. Или поедете на поезде, что немного лучше, но вокруг вас будут люди. С этим связаны определенные проблемы. Не все будут соблюдать социальную дистанцию. Кто-то может чихнуть вам в лицо. Так что мы создали специально разработанные маски Иша. Они несколько отличаются по дизайну от обычных, что, я уверен, вызовет много споров, поскольку у них есть только верхняя подвеска, но нет нижней. Потому что одна из проблем плотного прилегания маски в том, что уровень кислорода в крови постепенно уменьшается после нескольких недель ее использования. Это также один из симптомов вируса что называют гипоксией, когда уровень кислорода продолжает падать. И неизвестно, когда это произойдет, но в результате человек может просто упасть замертво. Так что постоянное ношение маски сейчас обязательно, когда вы выходите за пределы ашрама, и даже в его пределах. Хотя территория шрама велика, что иногда вы этого не делаете. Но когда вы покидаете его, и выходите на улицу, и в публичные места, сейчас это необходимо. Так что мы создали свободные маски у которых только одна подвязка, чтобы уровень кислорода при дыхании не уменьшался. Это не такая маска, которую нужно надевать перед походом в больницу, где есть зараженные люди. В таких случаях используются маски N1 или N95. Они отличаются. Это обычная маска, которая с этого момента может стать частью повседневной жизни людей во всем мире. Так и должно быть. В некоторых сообществах уже было установлено, что если человек простудился, он обязан носить маску. Это будет новым требованием. Не только из-за этого вируса, но даже и после него. Если вы простыли или кашляете, вы обязаны носить маску. В будущем такой подход может распространиться по всему миру. Так что мы создали для вас удобные маски. Из-за того, что они длинные, вы можете свободно дышать. А если вы чихнете, это не попадет на других людей. А также, если чихнет кто-то другой, маска тоже поможет. Может ли вирус попасть внутрь вот так? Конечно, может. Но если вы находитесь вместе с высокой концентрацией, и наденете даже две маски, это вам не поможет. Так что в целом, если вы просто ходите на работу, соблюдаете социальную дистанцию, находитесь дома или идете по улице, этой маски вам будет достаточно. Ее удобно носить. Мы сделали много разных дизайнов. Можете использовать такую маску. Но по-прежнему, самым важным, единственным известным нам фактом остается то, что пережить это смогут только те, кто обладает сильным иммунитетом. Люди со слабым иммунитетом определенно окажутся под воздействием. За исключением этого, о вирусе мы больше не знаем ничего. Как же повысить иммунитет? Во-первых, регулярно делайте практики. Это лучший способ поддерживать иммунитет на высоком уровне. Know, у нас достаточно, them, не знаю, смотрели uh, ли вы you know, uh, разговор с исследователями uh, медицинской школы Гарварда, Бет, uh, okay. как называется больница? бет Израил, медицинский центр бет Израил. Оба этих заведения исследовали практики Иши и зафиксировали, что процессы, которые происходят на уровне воспалений и антител, а также другие показатели, ясно показывают, что уровень иммунитета у практикующих намного выше. Так что хотя бы сейчас люди в мире могут начать делать практики. Я не говорю, что вы не практикуете, вы практикуете. Возможно, у нас самое большое число тех, кто продолжает практику среди всех подобных организаций в мире. Поэтому всем необходимо поддерживать практику. Но есть еще одна вещь, которую мы начинаем производить. Из-за нехватки квалифицированных работников, которые начинают выходить на работу только сейчас очень медленно, мы создаем то, что называют «кавача» или «кавачам». Он создается с помощью науки «раса вайдиа. Это индийская алхимия. И это браслет, который вы можете носить на руке. Они все разных размеров. Если вы носите браслет так, чтобы его было видно, тогда они есть небольшого размера, но если вы хотите носить его на икрах или где-то на ноге, он будет большего размера. Или же вы можете носить небольшой браслет в течение дня, а перед сном менять его на браслет большего размера, чтобы постоянно быть в контакте. Это научный подход расовой идеи, и это освещенный предмет. Это, несомненно, укрепит вашу иммунную систему. Я знаю, будет немало споров на эту тему, но это все равно, что возьмем штат Карнатака. В деревнях это очевидно, потому что там нет рынков или чего-то подобного. Люди идут и сами собирают зелень. В рационе всегда присутствуют бобовые или чечевица. Зелень, бобовые чечевица и просто раги. Если вы будете это есть, то будете жить сто лет». Но кто-то возмутится. А где доказательства? Люди жили. Люди, которые питались такой простой пищей, жили очень долго. Но сейчас мы приходим к тому, что то, что было известно на протяжении тысяч лет, должно быть доказано в лаборатории. А в какой лаборатории? В одном из главных университетов Соединенных Штатов. Даже Европу мы уже не слушаем. Все должно исходить от Соединенных Штатов. Только тогда это истина. Раги, зелень, бобовые, чечевица и работа в поле. Тогда вы будете жить долго но до тех пор, пока не изучат пять человек в каком-нибудь важном университете и не скажут «да, это правда». Но это займет 10, 20 или 25 лет, к этому времени вы уже съедите всю вредную еду и умрете. Поэтому вокруг этой темы всегда будут споры. Но я уже экспериментировал с небольшой группой людей, и это сработало просто отлично. Мне не нужны были никакие доказательства, потому что я знаю, что это сработало для меня. Сегодня я жив благодаря этому. Потому что доктора говорили, что я не проживу дольше, чем несколько месяцев. Они со всей уверенностью говорили, что вы не оправитесь от этого. Что ж, вот он я. Как я выгляжу? Вообще-то, если бы вы увидели меня 20 лет назад, после освещения Диана Линги, Сравнили, каким я был тогда и какой я сейчас. Сейчас я лет на 20 моложе, а не старше на 20 лет. Так будет ли это работать? Это однозначно будет работать. Насколько эффективно вы его используете? Днем вы можете носить маленький браслет, потому что длинный медный браслет может выглядеть странно или вы можете носить длинный браслет на икроножных мышцах, там, где он будет незаметен, или надевать его ночью, а днем снова надевать маленький. Поэтому, если вы будете выходить наружу, особенно в больших городах, вы почувствуете ощутимый эффект отношения к кавачам. У нас их уже достаточно много, но необходимо изготовить очень большое количество, что произойдет, вероятно, через неделю или 10 дней. Было объявлено, что следующие послабления вступят в силу 8 июня. Установили дату 15 июня, но для надо это будет через 21 день. Думаю, что Индия будет вносить послабления в течение 21 дня. Через 21 день они точно будут доступны в большом количестве. Они будут доступны по принципу «кто первый забронировал, тот первый и получил». Так что если вам он нужен, бронируйте сейчас. Стоимость пока неизвестна, но она не должна быть высокой. Для их создания требуется проделать некоторую работу. Поэтому мы установим определенную стоимость, но она не будет высокой. Она будет определена только когда мы начнем массовое производство, поскольку мы делаем это впервые. Прежде мы делали гораздо более дорогую и тяжелую версию, которая была выполнена определенным образом. Сейчас же мы изменили дизайн и сделали их легкими и удобными. Так что Кавачем может придать вам уверенности отправиться в Мумбаи полной энергии Мумбаи, который сейчас, к сожалению, превратился в горячую точку.